Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Егор Белоусов. О событиях из жизни университета и мира расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Студенты и ректор Казанского университета поздравили ВУЗ с днем рождения. В Казанском федеральном университете состоялся брифинг в рамках независимой литературной премии «Глаголицам». Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову вручили почетную премию «Ректор года». Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. На площадке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Ректор года». Вручал почетные награды глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков. Среди номинантов на престижную премию был ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, чья профессиональная деятельность на высоком уровне была оценена конкурсной комиссией Российского профессорского собрания. Гафуров Ильшат Равкатович. Родился в поселке Балы, Республики Татарстан. В 1983 году окончил Казанский государственный университет по специальности физика, после чего начал работу в сфере образования. С июня 2010 года является председателем Совета ректоров вузов Татарстана. С октября 2014 года депутат Государственного Совета 5-го вот в таком формате нас собирают впервые и впервые вообще-то нас награждает, если уж по честному-то. Да? Я думаю, вот эта очень хорошая традиция, она должна... Ну, стартовав сегодня, иметь долгую и долгую жизнь. Я вот хочу поблагодарить и организаторов нашего профессорское собрания, поскольку я неоднократно уходил с инициативами не только ругать ректоров, да, но и как-то находить возможность их как-то хоть отмечать. Поэтому большое спасибо за сегодняшний день. И я думаю, для нас всех это определенный знак внимания. И... Знак уважения. Спасибо вам большое и то, что министр нашел возможность вот в этом формате провести сегодняшнюю нашу встречу. Спасибо. Вручение премии ректор года в этом году состоялось впервые в рамках профессорского форума 2020, который проходил в Москве с 16 по 19 ноября в онлайн-формате. Итоги конкурса подводились на основании положения о премии и решения конкурсной комиссии Российского профессорского собрания, в которое вошли ректоры ведущих университетов Москвы и Санкт-Петербурга. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров стал лауреатом общенациональной премии России «Ректор года». Кристина Надышина, Универньюз. Представители всех общественных студенческих организаций и объединений КФУ поздравили ВУЗ с 216-летием. Как это было? Смотрите далее. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров поздравил университет с днем его рождения. 18 ноября ВУЗ празднует свое 216-летие со дня основания. Торжество прошло во дворе главного здания университета. Сопровождалось оно торжественным фейерверком и праздничным тортом. Во время празднования ректор подметил достижения, которые ВУЗ достиг за один год, а также пожелал усердной работы университету в дальнейшем. Я желаю вам удачи, не болеть и всегда быть друг с другом, и всегда быть открытым. В университете и достойном университета. Не боитесь ничего, не бойтесь ничего и все у вас тогда будет нормально. Не останавливайтесь никогда на полпути. Я поздравляю вас с днем рождения нашего университета и хочу сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете, за все, что вы творите в стенах нашей альма матер Бигзор Ахмад, спасибо большое. К поздравлениям университета присоединилось также и студенческое сообщество. Они подготовили песни, танцы и другие концертные номера. Студенты поздравили как вуз, так и работников и пожелали дальнейшего развития. В этот замечательный день мы, студенты Казанского федерального университета, хотели бы присоединиться ко всем вышесказанным добрым пожеланиям. В адрес нашего альбоматор, в ваш адрес, Александр Тавкатович. Пусть наш университет всегда будет развиваться, стоять на передовых позициях, добиваться новых вершин. В Москве прошел международный форум «Университетское образование. Сегодня и завтра». Организаторами конференции выступили Российский союз ректоров и Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Участие в обсуждении принял и Казанский университет. Все подробности далее.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 Фактически он перестал быть простым изложением биографии философов, а стал строиться вокруг философских концепций и прикладной этики. Практической частью курса становятся кейсы и упражнения, которые помогают студентам отрабатывать навыки работы с аргументами и сложными текстами.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 О том, какие темы обсуждались в рамках брифинга, узнаете в нашем следующем сюжете.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 Из этих тысячи работ по каждой номинации отбираются 10 лучших. И вот они уже приглашаются на очную, на очную, так скажем, литературную смену, где они встречаются, каждый по своему направлению, со своим членом жюри, который передает им свои знания, опыт, творческое мастерство. Вот.